Часто очень хочется приготовить что-нибудь даже когда времени на это совершенно нет, но, к счастью, существует множество рецептов, которые вас приятно удивят, и этот один из них. Для того, чтобы приготовить вкусный и очень быстрый пирог с фаршем, не потребуется даже тесто. Заинтригованный, Тогда скорее смотрите, как приготовить быстрый пирог с фаршем. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Обжаривайте фарш на растительном масле в течение 10-15 минут, постоянно помешивая. К нему добавьте тертую морковь и сельдерей, кубиками, обжаривайте еще 6-8 минут. Добавьте помидоры, чесночный порошок и замороженный горошек. Добавьте горсть чебреца. все хорошо перемешайте и протушивайте на медленном огне минут 15-20. Отварной картофель разомните в пюре вместе с лицом, сливками, приправой карли и солью. Подписывайтесь и ставьте лайки. Мясную начинку выложите в форму для запекания, а сверху распределите картофельное пюре, посыпьте тертым сыром и запекайте в духовке в течение получаса при температуре 200 градусов. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся! обещанный список ингредиентов говяжий фарш с луком 500 грамм оливковое масло 4 столовые ложки сельдерей 2 ломтика морковь одна штука помидоры в собственном соку 400 грамм чесночный порошок 1 щепотка замороженный зеленый горошек 100 грамм чебрец 1 щепотка отварной картофель 4 штуки яйцо одна штука приправа карли 0,5 чайных ложки сливки 50 миллилитров, твердый сыр, 50 грамм, количество порций, 4-6. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Заходите снова.